привет ребята хочу продолжить эту тему насчет бит результаты никакие почему-то даже баланс на приложении уменьшился там несколько десятков там как бы за двое суток он абсолютно ничего не добыл кошелек не обновился ну и соответственно как Я почитал кучу там всяких Источников, люди пишут о том, что Если нет хорошего интернета То ничего и толком и не получится Ну по проблема банальная У меня как оказалось тоже хорошего интернета нет У меня пакет до 100 мегабит И при лучшей самой, При самом лучшем Раскладе получается там Ну где-то 50-70 Но ну, это если очень повезет Для тех Кто живет в Украине, да, думаю знаком провайдер триован и как бы стоимость пакета до да, 100 мегабит составляет там 180 гривен в месяц 1000 мегабитный пакет стоит 300 гривен соответственно если перевести на 300 гривен интернет ну как бы этот пакет нужно вот будет наманить около там тысячи чем-то монет вопрос как бы логичный осыпанет а ли вообще сколько с тем учетом, что там, как бы, у меня 250, там еще 250 есть, ну, где-то, получается, 500 гигабайт свободного пространства. И раздавать, опять же, нужен хороший интернет. 300 гривен на один интернет, как бы, потратить. Неизвестно, сыпанет или нет. Ну, как бы, тоже непонятная такая тема. Плюс еще нужно же посчитать электричество которое как бы мы потратим на это все ну, ну, в моем случае это где-то там до 60 киловатт получается в месяц ну как бы это еще плюс там 100 гривен но ну, где-то пускай 400 гривен это ну, считай, там где-то до 15 долларов будет если смысл честно говоря не знаю мне намного выгоднее получается на манера на процессорном майнинге Получать там 10 долларов ну, Как бы стабильно И у меня маленький Но так скажем Заработок ну, там, Получается около 170, 170 гривен Затраты на электроэнергию ну 100 с чем-то гривен там 102 или что-то в таком плане вот. ну, Это так скажем Хобби <заработка> которое, Возможно когда-то что-то там даст Какую-то прибыль